Давай, как я тебя говорю, я тебя я я все, какая окей, хорошо. Все, Все. Я какая-то какая-то, я какая-то, я какая-то, я, я,